В этом видео разберемся, с какими проблемами может столкнуться человек, который перестал оплачивать кредиты. Всем привет! Вы на канале Компания Должник Прав и с вами Лугуриан Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться! В интернете очень много информации, чего ждать должнику, если он не собирается оплачивать кредиты. Причем, неважно, это кредит в банке, либо это микрофинансовые организации. Информации много, но проблема заключается в том, что те мнения, которые высказываются в интернете, они прыгают из крайности в крайность. Кто-то говорит, что если у вас долги по кредитам, то все ждать просто адскую жизнь и ничего уже не спасет. А кто-то говорит, можно просто забить, ничего не делать, и жизнь будет прекрасной. Давайте разберемся, как же дела обстоят на самом деле. Друзья, а теперь важное отступление. Мы строим самое большое сообщество, которое будет помогать людям быстрее избавляться от долгов и решать свои любые проблемы с банками, коллекторами, либо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 и наши опытные юристы подскажут, какой вариант решения подходит именно для вас. И как мы можем помочь вам в решении данного вопроса. Вся подробная информация и необходимые ссылки будут в описании к этому видео. Моя задача не стоит в том, чтобы напугать вас или успокоить вас наоборот. А просто рассказать факты о том, как действительно будут происходить события, если вы не платите кредит. Первая крайность, о которой часто говорят, что банки и коллекторы просто не дадут вам дальше жить спокойно. Давайте разберемся с этой ситуацией. Первое. Да, действительно, когда вы не будете оплачивать кредит, то банки начнут вам звонить. И начнут звонить вам по много раз в день. Да. Алло. Да, да. Ну как там с деньгами? И несмотря на то, что есть различные законы сейчас, которые регламентируют эту деятельность банков, коллекторов, эти законы сплошь и ряда нарушаются, и звонков поступает намного больше, чем положено по закону. Но значит ли это, что теперь ваша жизнь превратится в бесконечные разговоры о долгах? Нет, на самом деле здесь решать вам. Потому что, во-первых, вы можете не отвечать на эти звонки, и у вас есть на это полное право. За это не предусмотрено никакой ответственности, если вы не общаетесь с кредиторами по телефону, как они часто об этом говорят, в этом нет ничего страшного. Если вы им прямо скажете, что да, я отказываюсь с вами общаться или вообще ничего не скажете и не будете просто брать трубку, то за это, как я уже сказал, не предусмотрено никакой ответственности. Второе, что вы можете делать и что я рекомендую делать, если вы понимаете, что ваши права нарушаются, посмотреть закон о коллекторах и понять, если мне звонят чаще или мне, например, угрожают, присылают какие-нибудь смс с угрозами, то на это можно жаловаться. Я рекомендую это делать жалобами с коллекторами, с банками занимается служба судебных приставов и поэтому вы всегда можете подготовить жалобу службу судебных приставов. Мы не будем подробно в этом видео разбираться, как это сделать. В принципе, эти видео есть на нашем канале, либо вы можете найти эту информацию в интернете и написать жалобу на действия коллекторов. Поэтому давайте немного подытожим. Да, действительно, звонки от банков и коллекторов будут, но это не значит, что теперь ваша жизнь превратится в кошмар. У вас есть вариант, как действовать и как решать данную проблему естественно следующие две крайности очень часто относятся именно к коллекторам первое что коллекторы могут принести вам какие-то очень серьезные проблемы в жизни вплоть до того что убить не знаю там похитить детей лишить вас родительских прав и все прочее нет это, естественно, мифы, ничего такого не будет. А с другой стороны, часто говорят, что коллекторы это вообще мифы и вообще не стоит на них никак обращать внимание. Давайте разберемся с этим вопросом. Во-первых, здесь все будет сильно зависеть от вас самих, как вы себя поведете. У коллекторов есть определенные права, и что они могут делать, это звонить. Если у них действительно есть право на ваш долг, например, они выкупили ваш долг у банка, то они могут вам звонить определенное количество раз. Но при этом они не имеют права вам угрожать, они не имеют права присылать какие-нибудь грозные сообщения. Вот ни, ничего того, что в принципе выходит за рамки нормального общения, они не имеют права делать. Спасибо, Отсюда. Они имеют право действительно приходить к вам домой. Вот, Но опять же, здесь многие люди начинают надумывать. О того, что они могут прийти домой, это не значит, что они могут прийти и что-то сделать. Они могут просто прийти и уведомить человека о том, что у него находится долг. И сделать это в письменном виде. То есть, например, в принципе, принести какое-нибудь постановление о том, что вы столько-то нам должны. Или сказать об этом в устной форме, но при этом максимально вежливо. Вот что могут сделать коллекторы. Да-да-да важный нюанс что это то что не могут делать по закону но тут многие скажут но ну, как я и в принципе и сам говорил что законы же они не соблюдают и да действительно так и здесь как раз таки э, все зависит от того как вы будете реагировать на эти ситуации либо вы будете идти на поводу у коллекторов то есть будете их бояться и после каждого их визита бежать и вносить какие-то деньги лишь бы они от вас отстали а вторая ситуация когда вы знаете свои права вы знаете на что э, что имеют право коллектор что они не имеют права делать Например, к родственникам они не имеют права приходить, потому что не имеют права тревожить третьих лиц. Так вот, если, опять же, они нарушают ваши права, то у вас есть право жаловаться на это. Это действительно работает. Если кто-то думает, что все эти жалобы не работают, то это не так. Чем больше вы будете заявлять о своих правах, тем уважительнее к вам будут относиться. Поэтому, что касается коллекторов. Коллекторы действительно не сделают вашу жизнь приятнее уж точно. И они могут принести какие-то проблемы. То есть, Но ну, это проблема больше морального формата. да, Это психологическое давление. И здесь, как я уже сказал, все зависит от того, как вы сами будете на это реагировать. Ничего сильно страшного в них нет. Они действительно в определенной мере создают некоторые неудобства. Следующий вопрос это суд с банком. И здесь тоже есть много различных мнений. Некоторые мнения вплоть до того, что банки не имеют, право подавать в суды, или если имеют право подавать в суды, то у них нету права на выдачу кредитов, нет лицензии и всего прочего. И то есть, если банк даже подаст суд, то достаточно подготовить там определенные заявления, и вам кредиты спишут. Есть такие мнения, есть опять же мнение, что если банк подает в суд, то вы потом попадаете в рабство на всю жизнь. Опять же, как вы уже, наверное, понимаете, это крайность а истина, она где-то посередине. Во-первых, банк действительно имеет право подать в суд, и они это делают. Если человек длительное время неоплодает кредиты, причем неважно, это кредит в банке, либо микрофинансовая организация, то кредиторы действительно подадут в суд. Следующее, что нужно знать, что банк действительно выиграет суд. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Здесь для многих это разочарование, потому что многие пытаются как раз-таки доказать вот эту теорию, что банки не имеют права на выдачу кредитов и все прочее. Но, к сожалению, это лишь чьи красивые теории и попытки, которые пока что ни к чему не привели и не приведут. Потому что если детальнее разобраться в этом вопросе, то, естественно, все строится на рамках нынешних наших законов. И по этим законам банк имеет право выдавать кредиты, банк имеет право обращаться в суд и требовать назад возврат долга. Но хорошая новость заключается в том, что суд с банком не несет, опять же, в себе никакой угрозы. И наоборот, зачастую это даже более хороший вариант для человека, когда банк подает в суд. Потому что, когда банк подает в суд, то прекращается начисление процентов и сумма долга больше не растет. Поэтому у нас даже есть услуга, где мы намеренно доводим все кредиты до суда и потом делаем для человека комфортный платеж, которым он может выплачивать данный долг. Это не списание долга, в отличие от процедуры банкротства это не списание долга но это комфортный платеж и таким образом долг можно постепенно выплатить чтобы детальнее разобраться с этим вопросом как это можно сделать и вообще если у вас есть любые финансовые проблемы то можете обратиться к нам в компанию за бесплатной консультации переходите по ссылке в описании оставляйте заявку и наши юристы с вами свяжутся чтобы детально разобраться в вашем вопросе давайте еще вернемся к вопросу с судом как я сказал банк в любом случае выиграет суд Опять же, но это не значит, что вам не нужно ничего делать. Потому что в суде вы можете повлиять на сумму долга, которую вам в итоге потом придется выплачивать. Так как банки изначально заявляют свои требования с учетом всех своих процентов, пени штрафов, но зачастую как раз-таки пени штрафы и частичные проценты можно значительно уменьшить. И поэтому сумма долга будет значительно меньше, чем изначально заявляет банк. А че, так можно было, что ли? Поэтому судебный процесс никогда нельзя пускать на самотек. Нужно, во-первых, обязательно отменять судебный приказ, а потом в дальнейшем подавать возражения на исковые требования банков. И в этом случае вы можете добиться для себя а, очень даже лояльных условий по выплате кредита. Ну и последний этап, который ждет должника после судебного решения, это судебные приставы. Про работу судебных приставов мы тоже уже снимали несколько видео. Можете найти их на нашем канале, там я рассказываю об этом более подробно но в целом в судебных приставах тоже нет ничего страшного только с тем условием что у судебных приставов прав действительно больше чем у банков если банки не имеют права сами например арестовывать вашу зарплату не имеют права арестовывать ваше имущество вообще заходить к вам в квартиру смотреть что у вас там есть то судебные приставы все могут это делать судебные приставы могут наложить аресты на ваши счета на вашу зарплату они не могут высчитывать всю зарплату но могут высчитывать до 50 процентов из официального дохода судебные приставы могут арестовать ваше имущество и продать его с торгов. Судебные приставы могут в принципе описать все имущество, которое есть у вас. Но опять же не значит, что они могут оставить вас без средств для существования. То есть они не могут забирать там мебель, бытовую технику и такие вещи, которые необходимы вам просто для обеспечения вашей жизни. Как я сказал про приставов, про их работу вы можете посмотреть более подробно на нашем канале в других видео. Какой можно подвести итог? Если у вас есть долги по кредит то, во-первых, на этом жизнь не заканчивается. И ваша жизнь превратится в кошмар только в том случае, если вы сами это допустите и будете идти на поводу абсолютно у всех, начиная от банков, там, коллекторов, то действительно долги могут очень сильно испортить вам жизнь. Если же вы разберетесь с этим вопросом Поймете какие у вас есть права Потому что у должников точно так же есть права Это не значит что если вы должны Мы сейчас не живем в те времена Где должник просто становился рабом Все права человека точно так же сохраняются И у кредиторов Как раз таки прав намного меньше Чем у самих должников Поэтому если вы детально разберетесь С этим вопросом и поймете На что стоит вообще обращать внимание На что не стоит обращать внимание Где можно написать какую-то жалобу где нужно отстоять свои права, в каких вопросах нужно участвовать, а в каких нет, то долги для вас станут просто задачей, которую нужно решить. И никакого кошмара в вашей жизни не будет. А чтобы вам было проще разобраться с этим вопросом, напоминаю, что у нас есть бесплатная консультация. И наши юристы подскажут вам направление действия, каким путем вам нужно пойти, чтобы как можно быстрее разобраться с вопросами долгов. Друзья, на этом все. Обязательно напишите свои вопросы в комментариях. И не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк этому видео